Всем привет! С вами Валентин. И сегодняшнее видео про один из моих ножей фирмы Cold Steel Recon Tanto Sunmay. Детальнее о своем ножике. Рассмотрим отдельно чехол и сам клинок. Значит, данный ножик я заказывал в Китае. И, естественно, это не оригинал, это э, реплика. Но она меня вполне устраивает, и никаких претензий к этому ножу у меня нету Брал я его с собой на природу, на рыбалку, рубил деревья, ветки. И остался очень доволен. Клинок изготовлен из нержавеющей стали, толщина по обуху четыре с половиной миллиметра длина самого клинка восемнадцать с половиной миллиметров и длина рукоятки почти двенадцать сантиметров Ручка у него прорезиненная, поэтому он очень хорошо сидит в руке, не скользит. Клинок сделан в форме танту. Такой вот мини-самурайский меч. Можно реально колоть дрова. Или нарезать шашлык. Заточка заводская. Я его ни разу не точил. Значит, единственное, что было минусом, это вот эти ножны. Они были немножко плохо зафиксированы вот этими скобами. Я их заклепывал больше, эти заклепочки, и он стал лучше держать нож в ножнах. Также здесь немножко неудобно вот это э, крепление на пояс, так как когда пояс не на всю ширину данного крепления, то при доставании ножа из ножен он приподнимается, это крепление приподнимается. То есть вот таким вот образом, например, в поясе мы достаем нож, а он двигается. И только потом это не очень удобно. На сам чехол я намотал паракорд 550. Тут где-то 7-8 метров, по-моему, паракорда. Так, чтобы он как бы был всегда с собой возможно когда-то веревка это и пригодится просто мне так захотелось это не значит что они там эта веревка выполняет функцию того что она держит эти ножны ничего подобного дальше все клепки хорошо зафиксированы что могу сказать меня очень порадовал этот китайчонок так сказать китайцы молодцы Умеют подделывать. Ну вот собственно и все. Всем спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь. Пока-пока.